если хотите иметь сильные и крепкие мышцы давайте повторимся кратенько и начнем с простых вещей сегодня вечером вы ляжете спать во сколько? В 10 вечера и с сегодняшнего дня вы скажете я хочу иметь полноценный сон. я не хочу иметь избытка жиров, а хочу иметь крепкие и сильные мышцы я буду спать в полной темноте и в полной тишине я постараюсь, чтобы ночью да, меня там никто не пугил в принципе, если вы пьете выпьете стаканчик воды и ваш мочевой пузырь тренирован, и вас не будет ночью поднимать, то очень хорошо, перед сном обязательно стаканчик воды Поверьте, это очень будет полезно для ваших мышц. Утречком, когда вы проснулись, если вы просыпаетесь в 5 утра как жавороны, то с утра очень важно сделать небольшую двигательную гимнастику. Не заниматься упражнением на наращивание мышц, это бесполезно. С утра как раз хорошо заняться йогой. Все, что вы знаете, да, с утречка очень полезно да, вот так заняться йогой. С утречка, часть КФ7, хорошо заняться, к примеру, кардиоупражнения, в там часть КФ7 просыпается. Можно пробежаться на улице, можно пройтись пешком. То есть, хорошо упражнение на поддержку сердечной мышцы. Вот смотрите, мы говорим о наращивании и укреплении мышечной массы. Сердце у нас что? Мышца. Понятно, о чем мы говорим? Нам ведь нужно иметь хорошую мышцу. Если у вас там мышца хорошая, вы проживете да, свои 120 лет в полном здравии. А если ваша мышца тоненькая тряпочка? Да? но она не умеет сокращаться, Не сокращается и что? То есть качать мышцы лучше вечернее время, да? чтобы они такие сильные, крепкие были. А вот, допустим, сердечко подкачивать лучше с утречка. Поэтому, если сутреца вы 30 или 40 минут, или часик, походите по беговой дорожке, а лучше на улице побегаете, или просто пешочек походки, да, ваша мышца начинает работать хорошо. А вот уже когда хотите мышцы нарастить, реально объем большой сделать, то, пожалуйста, все вот такие интенсивные тренировки Переносите лучше на вечернее время. Лучше после пяти. С пяти до семи вечера очень хорошо упражнение как раз для наращивания мышечной массы. Есть еще некоторые часы очень полезные. Например, когда вы с до двух пообедали, то вот тоже очень хорошо часик, да, например, если ваша работа позволяет, сделать себе там прогулку или пробежку. Если у кого-то есть выходной день, то часть до четыре хорошо, например, покрутить велосипед. Не просто в тренажерном зале, да? А его можно реально в и части часик поездить. Ну, в общем, welcome, интернет, информация по хромо-двигательным нагрузкам написана, когда какие двигательные нагрузки лучше, да, чтобы мышцы хорошо работали. Ну, вот, скажем так, йога, кардио-упражнения лучше первую половину дня делать, а вот всякие интенсивные тренировочки, да, хотя бы вот второй. понятно? Вот именно по процессу. На что еще хочется обратить ваше внимание? Ну, в первую очередь важно, чтобы вы понимали, зачем это делать. Мне очень нравится такое выражение. Смысл жизни – жить смысл. Вот если вы решите укреплять и наращивать мышечную массу, у вас должен для начала появиться в этом смысл. То есть вы должны договориться сами с собой, со своей головой, со своим сознанием. Да, для меня мышечная ткань очень важная, полезная ткань. Да, мышцы мне очень нужны. Мышцы поддерживают мой опорно-двигательный аппарат, дают возможность легче выполнять различные нагрузки. Мое сердце, как мышца, обеспечивает мне продолжительной жизни, поэтому все, что Сергей Анатольевич сегодня говорил, кратенько, для меня очень полезно. Поэтому, когда я 8-9 часов поспала в радость и удовольствие, утром проснулась, глазки открыла и с благодарностью говорю, Господи, спасибо Тебе за то, что я жива, что я здоров, что у меня впереди есть прекрасный день заняться в том числе и укреплением своей мышечной массы. Вот сейчас я встану, я обязательно или маленькую, да, двигательную гимнастику, или маленькую суставную гимнастику, или там, по участию кардиоупражнение я всегда сделаю. То есть после того, как вы сделали себе ментальную гимнастику, сейчас я на этом останавливаться не буду, у вас обязательно каждое утро есть какая гимнастика? Двигательная. Она у вас есть? Ну, вы молодцы. Дальше, да? <coughs> после двигательной гимнастики вы приступаете к полноценному завтраку. Если мы говорим про мышцы, а не про снижение веса, да, то ваш завтрак обязательно состоит из чего из сложных углеводов и из какого-нибудь хорошего полноценного белка. Вы их можете даже иногда сочетать, можете чередовать. Но завтрак, те, кто хочет заботиться о мышцах, обязательно. Люди, которые завтрак пропускают, ни о каких хороших мышцах речи быть не может. И время для завтрака мы уже говорили, да, в интервале с 7 до 9 часов. Вы должны позавтракать. Вы должны в свою печку, утром представьте камин холодный, закинуть хорошие дрова, чтобы целый день эти дрова хорошо горели, чтобы ваша печка горела. Неважно, кто бы вам не слушал. Есть такая шутливая пословица. Завтракать нужно как король, обедать как принц, а ужин как нищий. Вот говорим о Вы вышце, да? Вот это надо, в принципе, использовать. С утра должен быть у вас королевский завтрак. Завтрак должен быть достаточно обильный вот люди опять же повторюсь, что называют дрыщами так у них завтрак должен быть три 3-4 раза больше, чем обычного человека пока они себе не раскачегают эту топку пока они ее там не добавят у них мышцы расти не будут поэтому завтрак это святой прием пищи для нас и обязательно завтрак мы что добавляем? белки если у нас люди с могут, да, которые снижают жировые массы тока углеводами пойти с кашками, да, с утра, да еще на водичке, да еще если мы говорим про клетки мышц, то обязательно добавляйте полноценный белок. И вот здесь, кто не любит пищу готовить, на помощь приходят любые протеиновые коктейли. Очень много достойных фирм. Производитель выбирайте себе, но стаканчик с утра хорошего коктейля с хорошими кислотами да, будет очень хорошо для поддержки мышц. Когда приходит время перекуса, а в перекусы мы очень рекомендуемы фрукты и овощи, потому что это тоже углеводы, да, они тоже нам нужны для энергии, то через F11 вы кушаете хороший фрукт. Утирается. И они тоже нам нужны для наших мышц. Где-нибудь в час или в два у вас наступает время обеда. Вот уж где вы должны разгуляться. Вот у вас, пожалуйста, куриная грудка. Вот где у вас там хорошая там индейка, вот у вас может быть там хорошая паровая котлета из говядины. Пожалуйста. Но только на гарнир сделайте что? Овощи. Но кусок хорошего белка, он должен вашими зубками порадоваться. Без этого мышц не будет. В вы можете с добавить, например, орешков, добавить себе сухофруктов. А ужин, пожалуйста, можете себе приготовить рыбки. Из всех видов белка, да, которые будут легко усваиваться вечером, все-таки это уже даже не курица, не, скажем, мясо, лучше взять рыбу. Но хотя культуристы, они очень любят, дать грудку куриную уже, скажем, на ужин. На ужин очень хороший творог, потому что творог – это тоже очень хороший источник белка. И вот моё, опять же, пожелание, когда вы приходите сюда заниматься да, на йогу, у вас по 7 или 8 бывает, уж будьте добры, за часик полтора покушать до тренировки, и сразу с собой после тренировки тут же, как только тренировку закончили, мы про мышцы говорим, какой-то белковый продукт покушали, не отходя. Вот здесь закончили тренировщик. традицию можете сделать, да, такое? Молочка попить, сывороточки попить, кифиточку попить, порошка заесть. Но я говорю, просто сейчас про мышцы, да? Пока до дома доедете, вот как раз это мышечное волокно ну, начнет хорошо восстанавливаться. Поэтому если вот все эти такие небольшие рекомендации вы сделаете, то вы просто будете радоваться своим мышцам. Но два раза в неделю обязательно у вас должно появиться вот это. И мышцы, которые я решил укрепить, помимо всех моих любимых, повторюсь, там, планок. Помимо моей любимой йоги, да, у меня есть два раза в неделю или три такие дни, когда я вот показываю всем, что моя мышца чего-то стоит. Без максимальных тренировок, да, большого роста и силы мышечной массы не будет. То есть, например, да, у нас на локонспекция появляется не только занятие для тенниса, вас там и просите, чтобы да, руководство поставило хороший турник, и все по 10 с турником сделали, да? Потом все, руководство налоговой инспекции выходит там по понедельникам, четвергам на пол и начинает интенсивно что делать? Отжиматься. Вообще для роста мышечной массы да, важны именно такие называют комплексные базовые упражнения, да, которые захватывают большие группы мышц. Не нужно как-то культуристы как специализировать какую-то отдельную мышцу почитать, Это в этом смысла нет. Надо просто взять большие, крупные, да, вот такие группы мышц. И вот самые простые вещи, подтягивание. Отжимания, да? например, приседания, вот такие простые вещи. Но они должны быть идти очень интенсивными. Да? То есть, допустим, это не просто отжимание от пол, а сосед на спинку садится, да? И вы уже отжимаетесь вместе с соседом. Да? Вы его приподнимаете. Вы не просто там вот так приседаете, да? вы кого-то садитесь на плечике, и что так шутят? Вместе с ним, да, 6 раз приседаете на стульчик. Вы не просто подтягиваетесь, но это подтянутся шесть раз хорошо. Кто-то вас берет за талию, и уже вместе с ним из последних сил шесть раз. на не 50 раз надо подтянуться на результат. Но нужно подтянуться шесть раз или 8, да? Но с максимальным весом, который есть. Вот, в принципе, понятен, как мышцы будут расти. Вот именно многокомпонентные упражнения, в которые участвует большое количество мышц, дают рост мышечной массы. Но это же не часто надо делать. Опять, в плане того, что для разнообразия йога-терапии да, у вас появятся две-три силовые тренировки на те группы мышц, на которые вы хотите. Кому-то должен брюшной треск побольше укрепить, кому-то мышцы ног, кому-то мышцы спины. Да? Слава Богу, все конкретные упражнения можно там открыто в открытом доступе посмотреть, но принцип должен оставаться. Вот они три кита. нагрузка по максимуму 2-3 раза в неделю, после нее да, полноценный отдых и ежедневно полноценное питание. Вот только три сочетания дадут рост мышечной массы. Но самое главное, чтобы голова постоянно в этом думала. Опять же, без головы ни туда, ни сюда. Можете про водичку напоминать не буду, уже все ее полюбили. Каждый день водичку пьете хорошую. А если еще пьете водичку структурированную, да еще водичку информационно насыщенную, да водичка, которая помогает наращивать мышцы, да когда с помощью умных систем на водичку поставят специальные программы для роста мышц, то понятно, что все будет это происходить по-другому.